Включ... все, лето наступает. Ты включил? Да. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Все нормально, только не упади, смотри. Раз, два, три, елочка гори. Сейчас да. Друзья, э, при... Ну погоди, да я тут еще это, не Давай, в друзьях. Собирайся. С кайфом. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Холосов, Илья Шамшин. Друзья, не забываем сразу же, давайте подпишемся, поставим лайки, колокольчик, уведомления здесь прокомментируем. И самое главное, сегодня будет очень интересный видеообзор, куда мы приехали, Ля. Друзья, сегодняшний ролик, это про деньги, друзья мои, это у нас мамайка, это прям самая жирнющая локация в городе это Сочи, минималь... одна из самых жирнющих. Да, друзья, это вот, куда вы хотите зайти с минимальным чеком ценой входа за метр квадратный, заработать на этом минимум x2, зайти в крупный проект, где аналогов в городе Сочи нет, в этой локации нет, и при этом все надежно. Да, и дополню. Да, друзья мои, это, наверное, единственный проект, где можно дохрена бабок заработать. Почему? Да потому что позади нас апартаментный комплекс «Пазатрон». Вы многие его знаете, многие не знаете, но он стоит, он строится. Мы сейчас смотрим, какой там темп работ. Здесь стоимость за метр квадратный от 225 тысяч, друзья мои, за апартамент. Но сразу могу сказать, ипотеки здесь не работают, и субсидии здесь не работают. Друзья мои, только наличка, предварительный договор купли-продажи, и вы выходите на договор купли-продажи уже в феврале будущего года, в феврале 2024 года. Друзья, давайте так, шепну на ушко. Если кто-то из вас хочет выгодно зайти, приобрести на высоких этажах в комплексе «Фазотрон» по 200 25. 25 тысяч рублей за квадратный метр. метров, сейчас минимальной позиции, да. Пишите, срочно звоните, если вы хотите приобрести не одну, а две, три, то, ну, я думаю, чуть-чуть ценник мы сделаем еще пониже, договоримся. Да. Официально продаж нет. Но вот здесь в заначке за пазухи есть разные варианты, интересные, красивые, видовые на море, на бассейн. Что здесь? Здесь бассейны. Друзья, не могу сейчас показать, да, здесь не хватает квадрокоптера, вид сверху с птичьего полета. Но на самом деле, наверное, рабочих, ну, человек 200-300 на площадке строят. А техники ты видел? Техники, каждый краны работают, на каждом корпусе работают, вяжут, заливают, бетонируют, опалубку снимают, ставят. Ну, процесс идет. Да, друзья, здесь локация действительно максимально интересная. И более того, похожих объектов в рамках, наверное, даже всего Сочи очень сложно найти. Но, Но где то найдешь там, условно, там от 600-200, от 6 500 такой проект. Еще, еще у тебя морешка рядом, у тебя еще вид есть. И полноценный крупный комплекс, на котором будут бассейны, коммерция. И самое главное, это равнина, друзья мои. Альпика групп достраивает комплекс. И немножечко уже остается, так скажем, до, фи до финиша. Здесь работы реально идут. И здесь есть деньги. А минимум, вот самый минимум, при самом хреном расслаблении, вы отсюда можете выйти за 12 миллионов, когда будет договор купли-продажи. Но я бы вообще не стал выходить. Но на сегодняшний день приобрести за 6 миллионов с копейками, да, сколько у нас там получается? 6500. Ну, плюс-минус там 6500. Да, приобрести, грубо говоря, за 6500 здесь каждый ходит отдыхает отдыхающих у нас друзья много поэтому ладно приобрести за 6500 и там где вы в данное время хотите заработать минимум x2 два с половиной вот пожалуйста готовый практически проект фазотрон да чтобы было понимание в рамках бюджета 6 6500 ну в общем до 7 миллионов что мы можем смотреть какие-то вот такие маленькие квартирнички все остальное это жилые помещения правильно говорю да а здесь да, практически там... первая береговая линия аналогов в городе сочи но я не вижу. Да, то есть, когда ты начинаешь изучать полностью рынок, и ты понимаешь структуру рынка, и а, здесь действительно а, аналогов нет в рамках этого бюджета. Единственное, да, наличка. Но, друзья мои, потерпеть здесь нужно немножечко. Я знаю людей, которые даже берут потреб кредитом под 15-20% годовых, и это все равно выгодно. И самое интересное, что здесь официальных продаж нет. Можно, так сказать, из кармана, из рукава вытащить, но а, на сегодняшний день, пока вы смотрите вот этот ролик, у нас есть 4 перепродажи по этому комплексу корпус прям вот за нами вид на море 9 до 9 корпус друзья и при этом да и при этом большинство многие из вас наверное спросят так перепродажи официально через альпику альпика присутствует подписываем договора все у альпики в, в, офисе, главном. в офисе да в главном офисе я думаю что вы все прекрасно знаете эту локацию что у нас здесь Коммерция вся да, рядом, да, да, да, магазины, все, э, все пляжи, есть. здесь пять пляжей, э, ЖД вокзал, Мамайки тоже в шаговой доступности. Да мамайки у нас вообще любят и обожают, друзья мои. Но здесь э, важный момент, когда вы начнете интересоваться комплексом Фазотрон, вы наверняка найдете пере, переуступки договора долевого участия от рахатан Да, От так, первого, так, так скажем, скажем да, от, от, нет, от первых дольщиков будем так говорить. Вот эти покупки делать не надо это опасно а что это нам дает точнее что нам это не дает да то есть вы даете деньги документ уходит в никуда в рост там идет приостановка документы возвращается денег нет короче если вы хотите забрать однозначно нужно сделку проводить через Альпеку групп у нас достаточно много таких проектов до да, которые в свое время также продавались и ввелись в эксплуатацию там полный порядок, это у нас Альпийский квартал, ЖК на Теневой, что у нас там, курорты, Слушай, да, ну, много, можно... много, да, объектов. Альпика группа, она забрала полностью, практически все долгострои, недострои, да, и потихонечку доводит их до ума. Я думаю, что вы знаете, что Фазотрон это тот же самый бывший долгострой, который Альпика взяла. Ну, это ни для кого не секрет. Да, и посмотрите, ну, стройка кипит. Самое главное, что здесь, у нас есть огромнейший потенциал заработать инвестирование за метр квадратный на росте цены? Да, друзья мои, и а, самое интересное, то что похожих проектов нет, этот комплекс всегда будет актуален, чтобы было понимание, у нас рядом стоит а, ЖК Посейдон, а, сколько там, 550-570 за недавно. метр квадратный, да, но они с ремонтом, здесь мы смотрим за 225, то есть в два раза дешевле, а подождать всего лишь годик, ну, может быть, даже там. Слушай, чуть а поменьше. я тебе хочу сказать, что официально а, сейчас номера в Фазотроне от 450 тысяч рублей за квадратный Официально метр. Официально были. Будем были, да, но да. При продажи приостановили, их закрыли, друзья. Да, когда у нас сделка идет через Альпику Групп, через главный офис, это максимально безопасно. Да, вы отдаете наличку, да, вы получаете предварительный договор купли-продажи, но у нас э, все объекты от этого застройщика именно так покупали в свое время. И здесь есть деньги. Здесь есть да здесь, здесь дох... есть здесь все. Дохрена, дохрена здесь вот, ну, наверное, вот какая ваша мечта, здесь есть все. А, если куда-то, в какой-то инвестиционный проект, а, уже где-то цена ушла, где-то комплекс достраивается, а у вас есть небольшой бюджет, друзья, некуда вам больше зайти в город Сочи. Единственный проект это только Фазатрон. Единственный из всего рынка, из более 30 тысяч разных вариантов, только один вариант, это Фазотрон. Да. Куда вы со своим бюджетом 6,5 миллионов рублей можете зайти, забыть на... Давайте так, друзья, до двух лет берите, год, ну, полтора, два... Вообще, вообще прописано в сроках по предварительному договору купли-продажи, это февраль 2024 года. Но а, если быть объективным, ну, чуть-чуть может быть задержан, да ничего страшного, да пусть хоть два года строят. Но они рано или поздно достроят, и это будет самый, наверное, взрывной проект в городе Сочи. Тем более, Мамайка, она... И сейчас переполнено, да, сейчас еще, еще у нас не сезон, а то, что здесь летом происходит, это вообще, ну, это что-то неадекватное здесь, народ валом. Слушай, я вот сейчас стою, да, смотрю, посмотри, кран работает, каждый кран, вот абсолютно каждый, который есть на стройке, кран работает. Я только вижу раз, два, три, четыре, пять кранов еще на той стороне. В общем, друзья, надежно, ликвидно, грамотно. Максимально ликвидно, Да. И максимальный прирост здесь, да, здесь как, когда вообще нужно выходить, если мы заходим на короткий срок. Вы забрали, да, посидели с предварительным договором купли-продажи, потом вы получили право собственности, у вас договор купли-продажи на руках, все. Вы То на ДКП есть... можете продать просто любому потенциальному человеку среднестатистическому, который хочет приобрести себе на первой береговой линии практически в ипотеку. Да, и когда э, комплекс ведется в эксплуатацию, когда здесь будут ипотеки, да, и наша ипотечная армия будет сюда потихонечку заходить, но понимать, что здесь цены им будет. и такие локации любят, и ты начинаешь э, искать что-то, допустим, в той же, э, на той же Мамайке, но аналогов нет от слова совсем, единственное, это Посейдон, но это уже комплекс, он уже устоялся, там в основном вторички и э, с ремонтом, блин, ну там 550-570 за метр квадратный, и причем это еще не самые видовые да, ну вы не забывайте, вы приобрели по 225, вот просто лишь бы отдать по 325, по 350 отдали и забыли, и у вас забрали с руками и с ногами. Вот где это быстрые инвестиции, надежные и самое главное нам цена входа в ликвидный объект и понимать, что за локация и что у нас за застройщик, что вы приобретаете себе не кота в мешке и не какой-то долгострой, что ваша стройка может остановиться. Да, а что вам нужно сделать прямо сейчас, если есть желание, если есть возможность, да, есть бюджет, А в первую очередь вам нужно позвонить. Срочно. Мы вместе с вами бронируем апартамент за вас и в течение двух недель выходим на сделку. Все. Друзья, если вы хотите срочность, мы можем сейчас его сразу бронировать и прям сразу, чуть ли не день в день будем выходить на сделку. Да, с вами был Иван Полосов. Илья Шамшин, друзья, до, до новых встреч. Встречи, да, до встречи новых выпусках. Ждем ваших звонков. Пока.